Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте. В этом видео я вам расскажу об особенностях лечения у врача-ортодонта. Врач-ортодонт занимается исправлением прикуса, исправлением положения зубов, нарушения смыкания зубов. Когда у человека некрасивая улыбка, мы можем помочь восстановить эту улыбку, сделать эту улыбку красивой. Мы ставим брекеты и ретенционные пластиночные аппараты как детям, так и взрослым. Ортодонтическое лечение нужно проходить абсолютно всем. Взрослым ортодонтическое лечение требуется, как правило, для исправления заболеваний парадонта, то есть тканей, которые окружают зуб, для того чтобы не было воспалительных заболеваний, не было кровоточивости, повышенного налета, повышенной стираемости зубов. Отличия в лечении детей и взрослых есть, потому что когда мы лечим детей, мы направляем челюсти и зубы в определенном направлении, помогаем росту челюстей, способствуем их росту. При лечении взрослых рост уже закончен, зубочелюстная система сформирована, но даже при таком положении зубов, челюстей мы можем повлиять на их положение, на их функцию. Сроки лечения у детей и взрослых зависят от степени патологии и от возраста пациента. Как правило, в среднем ортодонтическое лечение у детей длится около двух лет. Ортодонтическое лечение у взрослых занимает от полутора до двух лет, но опять же это средние показатели. Для того чтобы не затягивать лечение, не усугублять ситуацию, лучше прийти на осмотр и консультацию в раннем возрасте для того, чтобы выявить зубочелюстные аномалии. Чтобы записаться на прием в клинику Неомед, пожалуйста, нажмите на ссылку под этим видео.